Toyota Camry 2008 год Сделали человеку выкидной ключ С кнопками Заведите пожалуйста Все автомобиль заводит Ключ работает Выглядит он вот так